Ребята, привет! Самый частый вопрос, который нам задают, и мы решили ответить на него в видеосвязи, кому подходит курс риэлтор профессии бизнес и кому вообще в принципе наши программы подходят. И это задают не только новички, ребята с опытом, ребята с разных ниш, ребята владельцы агентств недвижимости. То есть каждый человек сомневается, в своей нише подходит это или нет. Давайте с этим раз и навсегда разберемся, чтобы у всех было понимание. И самое главное, чтобы это решение давала вам не я, а это решение приняли вы. Потому что вы реально делаете, строите в своем городе свой бизнес, свою деятельность и свое ремесло. Давайте начнем с первых ребят. Допустим, есть технология, как из точки А двигаться в точку Б. В точке А денег ноль или мало, в точке Б денег много. Там счастье, структура и все хорошо. Курс риэлтор Профессия и бизнес» построен таким образом, что мы и даем технологию движения с точки А в точку Б, причем с самого первого шага до самого последнего. Да? Это базовая технология, которая позволяет делать результат 8-10. сделок ежемесячно 12 месяцев в году. Вот это тоже важно, потому что стабильность у нас в нашей нише очень сильно страдает, да? поэтому результат должен мериться не только в единоразовом большом выхлопе, а он должен мериться в стабильности и способности этим результатом управлять. В нашем случае это ракеты до миллиона рублей. У нас есть первый шаг – это база недвижимости. Обязательно мы должны понять, что за продукт мы продаем. Кому мы его продаем, пользуется ли этот продукт спросом, как его правильно упаковать, как его правильно преподнести, как заключить все договоренности. И а, после этого следующий вопрос, который естественным путем назревает, где взять клиентов теперь на этот продукт в таком количестве, чтобы мы понимали, что мы действительно имеем возможность выбирать и работать с теми ребятами, с кем нам действительно хочется работать, чтобы работать с более платежеспособными целевыми аудиториями, а не пытаться а, продавать тем, кто не готов у тебя покупать. То есть, в принципе, по этой системе мы не продаем то, что не продается, и мы не продаем тем людям, которые не готовы покупать через посредника, понимая, что это агент. Потому что если человек не хочет покупать через вас, хочет вас обойти, он это сделает в любом случае. Следующее. Клиенты есть, что делать, как продавать. Блок с продажами – это следующий шаг. И четвертый шаг – это технологии. То есть, когда... Ты правильно продаешь, умеешь обрабатывать все свои целевые аудитории, ты понимаешь, что у тебя есть успешные скрипты. Ты взял и купил опыт людей, которые реально на этом рынке делают результат 8-10 сделок и ты понимаешь, что по крайней мере произнося те же самые слова, понимая технологии, которые лежат под этими скриптами, умея работать как минимум с пятью типами разных целевых аудиторий, понимая эмоциональную составляющих людей, ты можешь продавать круто. Но Логично, что может быть такая история, что если ты работаешь с популярными объектами недвижимости, у тебя клиентов в изобилии, ты реально круто продаешь можешь обслужить практически каждого из них. Может случиться запара? Ну, такая запара, которая просто вот, вначале ты разгоняешь, разгоняешь, разгоняешь разгоняешь колесо, и потом скорость этого колеса становится не комфортной, ну то есть настолько некомфортной, что ты вообще перестаешь, ты просто вылетаешь из этой воронки просто потому, что на этих скоростях ты уже не выдерживаешь. И я думаю, что некоторые, кто смотрит это видео, был в такой ситуации. Поэтому напишите обязательно комментарий под этим видео, что да, я сейчас или я был в такой ситуации. Поэтому четвертый блок очень важный он дает возможность зарабатывать эти деньги стабильно, без запары. Это блок с автоматизацией, с системами, которые помогают агенту упростить свою работу и добиться стабильности, которые помогают сформировать свой золотой запас клиентов на 3-4 месяца вперед и знать в деньгах, на что ты можешь рассчитывать. Который дает тебе возможность нивелировать все вот эти подъемы, спады и скачки на рынке, потому что даже если сегодня что-то резко меняется на рынке, на три месяца вперед ты обеспечен доходом. И он железобетонный придет, и ты можешь рассчитать цифры и попадать с них с точностью до 99%. Круто? Круто. И самое главное, ты можешь выполнять больше работы, но в то же самое время. Вот эта система, которая от А до Точки «Б» доводит очень быстро. По нашим э, замерам для самого зеленого новичка и для опытного агента этот путь занимает ровно один месяц, то есть четыре недели. Для того, чтобы не идеально создать ее, но тем не менее машина пыхтит и едет, и уже деньги дает. И при дополнительных докрутках это дает возможность все больше и больше, и больше увеличивать результат. Результат увеличивается, ребят, не от того, чтобы сюда еще... Вот это такой еще блок, еще такой, еще вот такую надстройку, вот это, вот это, вот это, вот это, вот обложимся мы технологиями. И это будет похоже, знаете, на человека, которого, а, ну, на него там кольчуги навесили, понадавали ему всяких там инструментов, а, всякого оружия, и он просто упал в какой-то момент, потому что физически тело не выдержал. Нет. Хотя многие так мыслят. То есть чем больше, типа, сложнее структура, тем должна она, по идее, давать деньги. Мы тоже так думали, но со временем мы поняли что чем проще, тем ближе к тому, как есть на самом деле. Потому что все, что есть в этом мире, если оно не запутанное, там нет вранья, оно достаточно простое и понятное. И а, имеет а, быстрое согласие с большинством людей. Так вот, при доработке вот каждого из этих четырех блоков и растет доход. Здесь чуть-чуть, здесь чуть-чуть, здесь чуть-чуть, здесь. Кто По второму кругу пошли еще увеличим доход, пошли, еще увеличим доход, пошли, еще увеличили доход. Сам продукт риэлтора профессии и бизнес, мы анонсируем его для трех целевых аудиторий. То есть это те ребята, которые к нам так и так приходят, с кем мы на самом деле работаем. Первая группа – новички. То есть те, кто совсем в недвижимости, либо только вот пришел стажер, да, вообще еще ничего не произвел, еще ничего не понимаю, либо вообще тот человек, который просто ищет место, где можно заработать деньги, у кого есть какие-то обязательства, долги, обременения, и деньги нужны сразу и много, и при этом у меня нет возможности ничего вкладывать, кроме своего времени и желания. Идеальная сфера недвижимость а, вот в такой ситуации. Так вот, смотрите, вот вы, например, новичок, вы ничего не знаете. Для сравнения, есть какая-нибудь система, где можно из точки А в точку Б идти вот таким путем? Как вы думаете, люди, которые не добиваются результата сразу или быстро, или в том количестве, в котором они хотят, у них такой путь или такой путь? Скорее такой. Правильно? Вопрос к вам, новичкам. Подходит ли для вас курс «Риелтор. профессии бизнес» при условии, что с недостатком данных, без хорошего наставника, без агентства, которое вас обучает или агентства, которое не дает вам обучения, не дает вам клиентов, ваш путь, вероятнее всего, будет таким. Правильно бы было вам с самого начала пойти самым быстрым, правильным и эффективным путем при условии, что в недвижимость Идут люди, которым нужны деньги, давайте будем трезвыми. Не каждый из нас фанатеет от недвижимости, да? то есть если мы туда идем, значит у нас есть четкая финансовая жесткая необходимость быстро заработать деньги и, как правило, нет ну, возможности на ошибку. Мы не можем месяц, два, три, полгода сидеть не зарабатывать. Для статистики, это статистика э, с Всероссийского жилищного конгресса, который э, был проведен в этом году в Сочи, на, на котором мы участвовали. От 4 до 6 месяцев пер стажер в среднестатистическом агентстве по стране делает первую сделку. У вас есть эти 4-6 месяцев. Если есть, ваш путь Б, Ну, точнее, ваш путь второй, назовем его путь 2. Если нет, ваш путь 1. И еще раз, ответьте себе на вопрос, подходит вам курс риэлтор профессии или бизнес. Я знаю, что подходит, но решение за вами. И кроме вас его никто не примет. Дальше. Следующая целевая аудитория. агенты, которые работают на рынке давно или недавно, но не суть. То есть это уже действующие риэлторы. Действующие риэлторы какая у них бывает э, ситуация? То есть э, есть те, которые говорят, что я уже 20 лет на рынке, чему вы меня научите? Я уже Крым-Рым прошел, собаку съел и мышь съел, и всех съел, в общем, да, и меня ничем не удивить. Да, вопрос у меня всегда к таким агентам только один. А, ваш конечный результат, точка, а, точнее, ваш сегодняшний результат является вашей точкой Б или нет? Или у вас все-таки есть желание увеличить свой собственный доход и сделать свою работу при этом проще? То есть тупо за счет увеличения количества действий и количества усилий вы понимаете, что а, вы уже не готовы растить свой доход. То есть пахать еще больше не выход. Я и так пошу день на нож, без выходных и даже в отпуск не могу съесть. Если у вас такая ситуация, денег вам не хватает. Вероятнее всего, если тем более, видите, опять же рисуем путь из точки А в точку Б, если путь вот такой, подразумевает это большее количество действий, большее количество усилий при том же выхлопе, в лучшем случае, если путь все-таки эффективный, подразумевает. Если у вас уже такой путь, и причем он у вас такой уже, костяной, но только вот такой и никакого больше, вы другого не видите. Очень тяжело посмотреть, особенно это как пощечина звучит на самом деле, потому что ты всю жизнь ходишь такой тропой и думаешь, что это единственная возможная тропа. У каждого в жизни есть сфера, где он ходит вот такой тропой, у каждого. И если к нему придет человек, у которого нет тех проблем, которые есть, допустим, у меня, да, и скажет, так вот, делай раз, делай да, делай три, получи результат. Хочется дать пощечину, честно. Хочется сказать ему, уйди, сволочь. Не порт мне настроение, не надо мне в моем болоте темно, тепло и дымно, не приставай. Да, это моя неправота, но я буду ее защищать до последнего, потому что моя жизнь, мое решение, я имею на это право и т.д. и т.п. Но денег от этого больше не становится. В какой-то момент кого-то накаляет, и человек начинает думать, да плевать, прав я или не прав, я больше так не могу, я хочу эффективно. Поэтому, задавая вопрос, кому проще, агентам или новичкам, Лично мое мнение, что проще новичкам, потому что новичок, не применяя свой негативный опыт, идет и проходит эту дорогу очень быстро, без проблем и сразу же эффективно. Агентам со стажем, особенно с большим стажем, вот, а, надеюсь, видно, да, у каждого человека есть опыт, правильно, какой-то. Вот есть опыт позитивный, то есть то, что он помнит в памяти, что ему помогало. Какие-то формулы математические, какие-то закономерности, которые действительно помогают вам по выживать лучше. Есть много негативного опыта. Вот в риэлторском бизнесе, это прям как факт, ребята, негативного опыта сильно больше, чем успешных действий. И это обусловлено не тем, что с нашими агентами что-то не так или с нашим рынком что-то не так. Это обуславливается только тем, что у нас очень молодой рынок. Мы продаем недвижимость чуть-чуть больше 20 лет. И, конечно же, мы не умеем это делать так хорошо, как это делают европейские страны или э, агенты в США, где недвижимость продается сотнями лет. Конечно же, они давным-давно забыли о всех этих перипетиях, которые мы сейчас с вами проходим. И второй вопрос. Если у вас есть опыт негативный, он вам помогает зарабатывать или он мешает вам зарабатывать? Порой я вижу, что люди не идут на программу не потому, что они не согласны с тем, что это может работать, а потому что у них слишком дубовая вот эта дорога, потому что это, знаете как, это если бы человек продолжал вечно верить, что земля плоская стоит на трех стран, на, на слонах и черепахах, да, и для него это единственная правда, ему даже страшно подумать, что может быть по-другому. Да, сегодняшняя реальность не устраивает, но, знаете, это как муж, который пьет-бьет, зато свой, зато знаешь, в какой момент можешь по шее получить, да, а новый придет неизвестно, в какой момент у тебя по шее даст, а вдруг он каким-то другим способом, а тут я хотя бы хоть как-то могу управлять. Поэтому агенты, те, которые работают в рынке недвижимости, я считаю, что это люди, которые заслужили эту технологию больше, чем кто-либо на этой планете. Потому что вы прикладываете титанические усилия в своей работе, потому что вам действительно колоссально сложно добиваться результата, особенно те, кто работает на вторичке, на сложных нишах, на земельных участках, в маленьких регионах, на каких-то домах вторичных. Ребята, вы прикладываете титанические усилия. Вы заслужили, чтобы ваша жизнь стала проще, эффективнее, и вы заслужили эту технологию намного больше, чем новички. И третья целевая аудитория, которая у нас есть, это руководители агентств недвижимости. Таких ребят у нас, как правило, не больше 15%. Руководители АЭ. Там чаще всего возникают другие вопросы. То есть сама структура, по которой ведут, то есть, ну, представьте, если компания ходит таким способом, это если на одном агенте, с точки А в точку Б, путь вот такой. Когда у тебя таких агентов 5, допустим, да, то все это вот, вот так вот становится. А сверху стоит руководитель. Там, или вот здесь руководитель, который на все это дело смотрит. В какой-то момент, когда у вас их становится не 5, а 25, это все превращается просто в хаотичное, неадекватное движение. И чаще всего люди приходят от бытовых простых вопросов из серии там, на какой нише нам а, лучше работать сегодня, чтобы понимать, где есть деньги, потому что когда большие агентства, большой мощности, то есть я могу и денег много создать, да, но когда я их не создаю, у меня есть много ртов, которых мне надо кормить. И а, это тоже моя ответственность. Потом обеспечить всех этих людей клиентами. Потом обесп... сделать так, чтобы продажи были системные. Сделать так, чтобы я вообще понимал, что происходит. Как нанимать тех, кто не кидает. А, как ставить на посты. И... Много вопросов. Чаще всего они управленческого характера. Найм, финансовое планирование, ну, маркетинг – это боль вообще на любых этапах. В принципе, сделать много клиентов просто автоматизировано, потому что мы не успеваем, ну, так быстро привлекать. Фейки уже не работают. У нас, в принципе, не хватает обращений именно целевых, которые можно превратить в деньги. Но глобально, когда этот человек со мной разговаривает, я понимаю только одно. Первое, что тебе нужно сделать, это чтобы у тебя вот вместо вот этой каши Появилось, например, при... сколько у там сотрудников? Ну пусть вот 5. Пять. пять прямых линий из точки А в точку Б, на которые ты смотришь, понимаешь точки контроля, и они у всех одинаковые, и можешь этим управлять, можешь это расти, растить и масштабировать. И доход растет пропорционально количеству, а не так, что... Количество людей, объемов растет, а доход становится меньше. И вопрос, нужно ли руководителю агентства недвижимости получить прямой путь для себя для каждого своего сотрудника, чтобы это хотя бы стало возможно контролировать, чтобы это хотя бы стало управляемой структурой, и чтобы это действительно начало быстро и эффективно расти, и чтобы оборотка росла. И учредительский доход рос. Ответьте себе сами на этот вопрос. Но он очевиден. Да. Она нужна. Поэтому все три категории – это люди, которые на курсе «Релкар, профессия и бизнес» найдут не просто ответы на свои вопросы, а получат действительно простую технологию. Простую и понятную, которую придумали не мы, которую давным-давно опытным путем Набили в США, набили в Европе, и теперь это единственная норма, единственная правда, которую используют люди. Мы ее адаптировали, применили у себя, оттестили и готовы выдать хорошим разжеванным продуктом. Те, кто понимают, теперь больше, подходят это им или нет, милости просим на наш курс. Я вас уверяю, вы получите сильно больше, чем вы ожидали, и у вас ваши знаете, как? ваша жизнь никогда не будет прежней. Но для того, чтобы это узнать, нужно как минимум проверить. Успехов вам, больших продаж. Пока-пока.